Хред, снова я и нет, это не палка истины, КРЧ, конкурс один по ЦИК добавит меня в друзья в ВК и подпишется на группу в Ютюбе. если есть ак. Смогу поиграть по сетке Пакеда.